Евгений Коноплянко когда-то один из самых перспективных и классных украинских футболистов. Родившись по-футбольному богатому Кировограде, привет Михаленко Русолу и Назаренко, в юном возрасте перебрался в соседний Днепропетровск, где продолжил учиться футболу. Резкий, техничный, быстрый, да еще и с мощным ударом молодой паренек, вскоре из второй команды местного Днепра пробился в основу, где надолго стал ключевым игроком. К несчастью Евгения, его взгляд пришелся на золотые годы украинского чемпионата, когда местные олигархи своей главной игрушкой выбрали футбол и мерились между собой кто круче при помощи футбольных клубов. Игроков, даже посредственных, насыпали деньгами, а тех, кто мог показать пару финтов или попасть в ворота с 20 метров, буквально купали в неоправданной роскоши. Благодаря лимиту, обладатели украинского паспорта теряли всякую мотивацию к спортивному развитию и улучшению своей игры, работе над слабыми сторонами. И конечно в той ситуации можно понять желчь комментария Виктора Леоненко, который в свое время, будучи футболистом высокого уровня, зарабатывал год меньше, чем парни двухтысячных за неделю. Каноплянка в итоге досиделся до момента, когда президент Игорь Коломойский таки угробил клуб, следуя своему извечному принципу, что долги платят только трусы. Хотя даже при самом минимальном уровне профессионализма в менеджменте клуба, золотую команду Днепра, финалиста Лиги Европы, можно было выгодно распродать, на долги хватило бы с головой, а на сдачу можно было также содержать еще и Карпаты с крипасом с десяток лет. Несмотря на яркую и запоминающуюся игру в составе Днепра, статистика для атакующего игрока, не участвующего в оборонительных действиях, у Евгения была не особо впечатляющей. Всего 35 голов в 157 матчах за клуб тем не менее в 25 лет в статусе одного из лучших игроков лиги европы финалиста этого турнира в 2015 году коноплянка из тепличных условий днепра перешел в севилью где его очень хотел и ждал унай Эммери. для тренера была очевидна полезность игрока в атакующих действиях команды а вялость евгения в обороне он рассчитывал решить уже непосредственно и работая с игроком на тренировках казалось бы что проще чем умного техничного игрока обучить правильно обороняться в составе команды для этого необходимо всего лишь объяснить ему что делать ну и желание самого игрока выполнять требования тренера а вот с этим возникли проблемы тем не менее первый сезон в севильи для евгения сложился неплохо да не феерично как хотели его фанаты но и не провально 32 матча в составе и 4 гола Перед новым сезоном Севилью возглавил Хорхесом Пауле, при котором на сборах Евгений себя очень хорошо проявил. Много играл, обострял и даже забивал. Вышел в матче за суперкубок УЕФА, забил гол в пенальти, но на 119-й минуте после потери мяча на фланге решил не бежать за своим игроком и Карвахаль забил победный гол Реала. А карьера Коноплянки в Испании на этом завершилась. Игрок перешел в Шальке 0-4. Немецкий период карьеры вышел значительно хуже испанского. Да, на это время пришелся кризис самого клуба, но и Евгений, мягко говоря, ничем позитивным не выделялся на общем фоне. В шальке менялись тренера, игровые схемы, позиции Евгения на поле, а игра его только блекла. К неумению отрабатывать в обороне добавилась потеря агрессивности и непредсказуемости в атаке. И если раньше тренеры еще как-то терпели огрехи каноплянки в защите, получая взамен активность в нападении, то теперь отсутствие игрока в составе, а зачастую и в заявке, стало абсолютно закономерным и особых вопросов ни у кого не возникало. Как Евгений реагировал на все эти трудности своей европейской карьеры? Всегда одинаково. Клуб не такой, тренер плохой. Схема игры примитивная, неподходящая и так далее. Сила любого индивидуально мастеровитого футболиста, а Коноплянка бесспорно таким является, это уверенно в себе, но это и его слабость. Сталкиваясь с трудностями, он не искал причины в себе, он видел их в окружающем мире. Оно вроде как и логично. Эй, посмотрите, как я обращаюсь с мячом. Пас, удар, обыгрыш, все при мне. А то, что вы вокруг не умеете играть в футбол или тренировать, так это ваши проблемы. Но с таким подходом в жестоком конкурентном мире, а европейский футбол именно таковым и есть, добиться спортивного успеха и признания можно только благодаря стечению обстоятельств, а они были не за Евгения. Была ли карьера коноплянки в Европе провальной? С точки зрения спортивной составляющей и самореализации, бесспорно. С точки зрения профессии и финансов, очень даже успешной. Но жирные контракты в сидели и Шарке только подчеркивают ужас нереализованного потенциала. И вот после четырех сезонов в Европе, Коноплянка снова принимает самое легкое и финансово правильное решение из всех возможных. Возвращается в Украину, в сильнейший и самый богатый клуб страны. Удачный ли это трансфер для «Шахтера»? Абсолютно. Команда по дешевке получает индивидуально сильного игрока, еще и с украинским паспортом. Логичный ли это шаг для Евгения? Конечно. Очередной прекрасный личный контракт, гарантированное участие в Лиге Чемпионов, куча голов и ярких действий против соперников уровня Чемпионата Украины, успокоение внутренней совести – а вот посмотрите, я ведь таки умею играть в футбол. Правильный ли это шаг с спортивной точки зрения? Естественно, нет. Хотя, если игрок за 4 года в Европе так и не захотел измениться, пасовал перед трудностями и находил причины неудач только в окружающем мире, вы действительно считаете, что-то бы изменилось с переходом в Бешикташ или условную Сандорию? Да ничего, конечно, а в деньгах игрок потерял бы значительно. Поэтому поздравляем Евгения с успешной финансовой карьерой, а ее тоже надо уметь построить. И вместе с болельщиками футбола сожалеем, что суть спорта, как достижение результата, преодоление трудностей, улучшение самого себя, для коноплянки оказались на втором плане. Но это на самом деле только наши с вами проблемы. Любите футбол, зарабатывайте деньги, занимайтесь спортом. Ну и подписывайтесь на канал Футбол Весь Тут, чтобы не пропускать новых конополянок в нашем футболе.